привет мои хорошие с вами светланы сегодня у нас второй заказ по 15 каталогу много всего интересного сейчас будем вместе с вами распаковывать давайте начнем с самого интересного я заказала белье белье что-то без гальтер в таком виде а, это не комплект я его собрала самостоятельно грубо говоря давайте смотреть давайте начнем с трусиков это у нас с вами essential по-моему если я не ошибаюсь да и они мне кажется должны быть хорошую тяжечкой я обязательно померю и расскажу вам так а, трусики вот такие вот бордовые но они, мне кажется, немножко в сиреневый оттенок идут, нежели бюстгальтер. Есть небольшое отличие. Но у меня много бордовых трусиков, поэтому и бюзгалтер такого цвета. Так, артикул у нас с вами 504, 375 и размер L. Почитала на эти трусики отзывы и поняла, что вот L хочу. Они у нас с вами с высокой посадкой. Это бесшовные трусики, они называются, по-моему, вот артикул, показываю вам поближе. да. И вот коллекция у них есть швы боковые но они у нас называются с вами бесшовные. Так, давайте покажу подробнее, как они выглядят вот так это у нас с вами элька у нас нет швов здесь внизу хотя тоже вот какие-то строчки почему то есть и здесь вот есть шов не знаю почему они называются бесшовные сбоку кружева которая просвечивается и они такие вот эластичные блестящие понимаете о чем я говорю да у нас с вами тут материал так смотрим 84 полиамид 16 эластан они очень хорошо должны тянуться и мне кажется они будут очень круто утягивать поэтому взяла эльку так сейчас померю и бюстгальтер смотрим шуршим и смотрим это у нас с вами хлопковый вот кстати артикул крупным планом у нас с вами 920 163 я все пытаюсь вывести идеальную формулу бюстгальтера Фаберлик и Флоранж для себя, да, потому что как-то вот все заказываю, вроде нормально, но все равно немножко не то, потому что обхват под грудью большой, а обхват груди маленький, то есть сама грудь у меня маленького размера, и, к сожалению, Фаберлик вот именно для маленького размера груди очень выбор такой скудный на самом деле, я всегда прям теряюсь и всегда в поисках. Так, это пуш Пушап. Я поняла, что теперь мне только Пушап с моей маленькой грудью подходит. У нас состав 95 хлопок и 5 эластана. Это такой, такой простой, но довольно симпатичный безгалтер. Сейчас распакуем, посмотрим. Так, а где же размер мой? Девочки, где размер вы видите? А, вот 90Б. 90Б. Это, по идее, должно быть мне хорошо. Сейчас за кадром пошуршу, открою. У нас тут такие бумажечки, вставочки. Вот этикеточка Natural Cotton, да, и артикул. Смотрите, это вот такой вот, то есть тут обычная такая хлопковая ткань, без каких-либо там всяких изысков. Но есть косточка, есть пушап и даже есть кружево. Вам камера его делает почему-то краснее, он бордовый. Вот такая вот у него боковина, не знаю, как это назвать, сетчатая, довольно широкая несколько рядов застежек все отлично лямочка верхняя тоненькая но вот здесь она очень кстати плотная она плотненькая такая прям хорошенькая и внутри резинка Смотрите, как здорово тянется. А вот тут как бы обычная классическая дальше, да, регулируемая, скажем так. И сам как бы эффект пуша. Вот он. Здесь карманчик у нас с вами и внутри вот эта чашечка, которую можно достать. Но я люблю с эффектом пуша обходить. Вот так он выглядит. Интересный достаточно дисбалантер. Мне понравился. Надеюсь, будет и на груди хорошо сидеть. Ну вот опять Б. Прям такая большая чашечка. Слушайте, прям. На троечку, мне кажется, налезет, да? Красивый, красивый, симпатичный. Сейчас я померю и вам расскажу по впечатлениям и по своей про свои объемы. Девочки, померила белье, что могу сказать. Я наконец-то вывела свою идеальную формулу. Ну, по крайней мере, для Фаберлик. Может быть, не для Floranch. Да, 90 б вот прям хорошо, шикарно. Мне очень понравилось. И зря я говорила, что чашечка большая. Нет, как раз он невесомый, он легкий, он, он, он такой приятный к телу, нигде не давит, все прекрасно. Обхват под грудью у я знаю точно 92, а груди вот я давно не мерила где-то 112 наверное вот так по трусикам слушайте Элька прям вот ну вы знаете с легким запасом можно было брать даже что у нас перед Элькой там идет я просто эти размеры никогда не носила я не знаю Элька села прекрасно действительно их можно использовать как трусики с утяжечкой вообще великолепно шикарно я хочу еще такие однозначно буду смотреть в других оттенках нигде ничего не давит, то есть вот их а, надела, да, и не свисает с боков ничего там нигде, не на животе. Прекрасно. А, обхват бедер у меня где-то 111. Элька. Можно было бы и поменьше, потому что пока вот с элькой такая вот легенькая утяжечка, легенькая, но они прекрасно сидят, высота то, что нужно, когда садишься, не заворачиваются, легкая утяжка, вообще шикарно, наверное, в следующий раз я поэкспериментирую, возьму на размерчик поменьше, какой-нибудь другой цвет, а так очень понравилось, слушайте, сегодня белье вот прям шикарное, наверное, я бы даже сказала лучшее белье, которое я брала в Фаберлик, прям понравилось, от души рекомендую. Так, дальше поехали у нас с вами серия Дом. А, при покупке двух средств мытья посуды у нас срабатывала с вами акция, поэтому взяла два. Это сода-эффект. Мне нравится. От него действительно посуда скрипит. Он у нас с вами с лаймом. Артикул 397. Запах приятный, пенится отлично, все супер. И а, повторила грифрут. Грифрут сейчас достаточно густой, приходит. Он 0 плюс, так же, как и лайм. 0 плюс оба средства. Тоже прекрасно пенсия, очень хорошо отмывает, поэтому люблю. Да, периодически беру разные, потому что один аромат надоедает. Артикул 398. Также еще из серии Дом взяла ультракондиционер бальзам для белья Sensitive. Очень люблю его. Артикул 1856. Он обалденный. Он просто шикарный. Он делает белье самым мягким. Он 0 плюс у нас тоже обратите внимание то есть детские вещи можно стирать. Он делает белье самым мягким. И здесь великолепная, такая нежная, цветочная душка. Кто не любит очень ярких отдушек, вот это вот среднее. У нас есть кондиционеры, вот Гринли, например. После них вообще никакой отдушки нет на белье, кому надо, да? А есть с очень ярко выраженными, Это средняя отдушка, и она очень приятная, такие нежные-нежные цветочки. И белье после него самое-самое мягкое. Так, взяла мужу шампунь-гель для души восьмой элемент. Нравится аромат, нравится то, что большой объем, цена адекватная. Артикул 13-12. Вообще у восьмого элемента очень достойные ароматы. Так, дальше, по-моему, по распродаже по срокам годности Или в разделе, где у нас с вами лав распродавали, по-моему, да В этот раз Вот этот гель для душа взяла Это зимние ягоды, рублей 30 с чем-то он обошелся Артикул 2616, он тоже пенится великолепно просто Поэтому гели для душа из этой серии люблю Объем маленький, но цена смешная, да Здесь 150, по миллилитров, если я не ошибаюсь 200, нет, даже 200 Пахнет он тоже классно Сейчас вот эти лимиточки Фаберлик стал делать здорово. Если написано «зимние ягоды», значит «зимние ягоды». Так и есть. Пахнет ягодами прям вкусненько. Так, повторила покупочку. Серия понравилась. А какие, могу сказать, впечатления? Это 0+. плюс. У нас с вами нежный детский гель для очищения кожи и волос. 27,93 артикул. Пенится, вот как пену для ванны мы пробовали, плохо. Но здесь достаточно такой категоричный состав, скажем так, безопасный. Хотя в прошлой линейке он тоже был неплохой. Но там мы использовали как пену для ванны, подмывашку, да? И она прям пенилась хорошо, много было пены. Здесь ее практически нет. Но вот, мне кажется, деткам, аллергикам вот это вообще прям спасение. Нам нравится, мы будем брать, мы будем пользоваться. Так, дальше, девчонки, взяла чагу повторить. Решила, пила еще давно ее, только после операции, по-моему, как раз. И тогда анализы прям были хорошие. После БАДов и Берлик я решила чагу повторить чага это вещь вообще на самом деле уникальная можете на сайте ознакомиться от чего и почему и зачем она помогает состав тут потрясающий как бы чага чуть глицеринчика все замечательно Артикул у чаги у нас с вами 157 49 это формат капель завтра начну пить я пью натощак по 10 капель если я не ошибаюсь насколько я помню, да, на 100 мл воды, то есть полстакана воды я наливаю с утра натощак, да, и туда 10 капелек чаги, я уже знаю, сколько это в пипетке, примерно одна треть пипетки, я просто замеряла первый раз, а потом я уже знаю, что я буду капать, ну, где-то вот столько, да, она такая темная, она не очень вкусная, но она не противная, то есть, когда вы ее растворяете в воде и а потом пьете, ну, никаких неприятных ощущений у меня нет, 50 порций, пропью обязательно вещь. Классная. Так, дальше. Давно не повторяла, решила повторить а, маску. Одна из любимейших масок Фаберлик для меня. Не только потому, что она нейтрализует желтизну. Артикул ее 2712. Это серия Блондекон. А потому, что она а, нереально круто ухаживает за волосами. Вот нереально круто. Они как ламинированные после нее. Я держу минут 20 минимум. И потом снова. И никакой желтизны, и волосы в прекрасном состоянии. Поэтому решила повторить. Так, дальше у нас с вами... Крем. Решила взять крем кислотный. Здесь у нас кислоты с вами. Ага, никогда не брала, вы знаете, руки не доходили с обилием новинок Фаберлик, никак не доходили. Есть у меня такой ночной лосьон, он просто потрясающий, я его люблю, активно им пользуюсь и решила в пару к нему взять вот этот ночной крем. Сегодня же прям начну 12.30 артикул, почитала отзывы на него а, в приложении, и там пишут, что у него какой-то отвратительный запах, но а, девочки ему прощают его, потому что он не реально как работает. Было очень много отзывов то, что пигментация где-то через 7-10 дней становится гораздо светлее. Это круто, я вообще люблю и уважаю очень кислотный уход, уже пора, уже осень, поэтому... Обратите внимание на эту линейку. Но ну, а я, конечно, в процессе использования в обзоре каталога вам буду отзыв свой давать. Давайте сравним по то Это ночной хоть это не дневной. Ой, не пойму, чем пахнет. Мне почему-то кофе отголосок какой-то, кофейного жмыха. Кофейного жмыха и слегка дрожжей, что ли. Ну, а я не скажу, что он неприятный. Слушайте, мне нормальный. И он выветривается достаточно быстро. Я почему-то кофейный жмых чувствую с дрожжами еще с чем-то. Ну, в общем... Мне не неприятно, вообще нормально, то есть у меня нет никакого отторжения. Не знаю, почему я кофе все-таки чувствую, мне нравится этот запах, вообще здорово. Но кислоты, они натуральные кислоты, они имеют специфический запах, даже возьмите ампулу с карбиновой кислотой, я люблю очень такой уход, давно, кстати, не делала, протирать лицо, да, она тоже пахнет неприятно. Так, дальше у нас с вами уход геолуройка. Это для моей знакомой. Это дневной и ночной крем. Я уже с удовольствием эти кремы использовала. Они мне безумно нравятся. Сейчас на холодное время года тоже рекомендую присмотреться. Серия наикрутейшие, Серия очень рабочая. Лицо упругое, лицо молодое, лицо свежее. В общем, вообще никаких нареканий. Так, у нас с вами а, дневной крем 2817 и ночной 2822. Они супер. Дальше. Ее же заказ, это у нас с вами отбеливатель. Протестировала девочка порошок, ей очень понравился. Она заказала отбеливатель, пятновыводитель, какой-то, отбеливатель тоже. Он у меня тоже сейчас в использовании, он усиляет, конечно, усиливает стирку. Если положить ложку нашего порошка и ложку вот этого отбеливателя, то многие пятна уходят. Или ее потом просто скрипит. Он тоже прекрасно выполаскивается, как бы я вот к сухому... Сильно придираться не буду. Мне вот не нравится в основном э, спрей и жидкий, да, но ну, это жидкий, я уже приловчилась, как использовать лить на пятно тогда, да. Артикул 327, вещь хорошая, рабочая. Также ей мы заказали крем ЛАВ, у меня он тоже постоянно в использовании, еще с прошлого года запасы есть, целая баночка, а так на зиму всегда должен быть. Артикул 2608 невероятно круто смягчает кожу, невероятно круто работает на всех участках тела абсолютно можно на лицо на ночь наносить у кого очень сухая возрастная кожа прям плотным слоем на ручки на ножки на локотки я крестюши в том году несмотря на то что это не детская линейка наносила была у нас сухость на ножках на икрах сбоку изумительно вообще за несколько дней все прошло шикарный крем должен быть всегда мыло твердое love у нас была акция в этом каталоге на него да но по 30 чем-то рублей я твердо мылом не пользуюсь. Это тоже вот, девочки. 27-29 артикул. Дальше взяла себе порошок. В запасе осталось немного. Сейчас что-то прям стирки полно. Одежду перебираю, убираю, фасую и так далее. Ремонт, все дела. И поэтому стирки прям много. Все равно. Так, и уходит много порошка, соответственно. Это моя любимая горная свежесть. Еще люблю айпийские луга. Артикул 323. Сделано в Германии до сих пор. У нас а, порошок... Концентрированный порошок гипоаллергенный, он гранулированный, он не пылит, он прекрасно поласкивается, он хорошо атистирывает, никаких нареканий тоже нет. Дальше, девочки, меня спросили, Света, почему ты не красишь волосы краской Фиберлик? Света такая подумала и ответила, ну как есть, просто нет таких оттенков, какие бы мне хотелось, да? Ну, нет, действительно, но я все-таки поискала и нашла. И знаете, какой у нас будет в этот раз замес? У нас с вами будет 10-15 осветляющий фиолетовый блонд плюс 8,1. Интересно будет, да? А, салон я не очень люблю краску, она жидкая, не очень стойкая, но, может быть, вот в этом тандеме будет красиво. 8276 артикул Салон Кеа и Фаберлик Эксперт Колор 180-43-81. Раньше на нем плотно-плотно сидела на этом оттенке, миксовала с девяточкой, с семеркой даже. Оттенок действительно классный и более-менее стойкий, но пепел он в любых красках очень быстро смывается, его все равно нужно будет поддерживать тонировкой, что, собственно говоря, я и делаю постоянно. да. Вот. А краска довольно ядреная, краска мощная, но, тем не менее, она свои своей справляется, поэтому нас с вами ждет впереди интересный ролик с окрашиванием. А вот красочка 3.05, это как раз девочки это уже 180-23, она брюнетка, ей понравился именно такой оттенок. Так, дальше у нас что с вами? Ей же отправляется вот такой вот шампунь Love. Он у меня как раз в предыдущем ролике есть в пустых баночках. Любим его, он очень классный на самом деле. 2731 артикул, большая бадья 400 мл и подходит для всей семьи. Поэтому шикарно, прекрасно, вообще не спутывает волосики, запах обалденный, все замечательно. Подводка лайнер коричневая артикул 5789 тоже ее очень люблю это тоже девочки, мы хотели взять черную не было, я ей посоветовала коричневую она еще ни разу не пробовала я ей хотела просвочить свою, не нашла но вы все прекрасно знаете, что я чаще всего именно вот этой коричневой подводкой делаю стрелки. Они получаются прекрасными, они получаются тонкими, хочется потолще толстыми. И здесь очень тоненький наконечник, которым безумно удобно прорисовывать межресничку. Если у вас есть какие-то тени на глазах, она не отпечатывается. Если у вас жирное века, как бы жирная кожа, очень жирная века, в процессе дня она может отпечатываться. Но у меня таких проблем практически никогда не было. Поэтому подводочку люблю. Дальше, девчонки, сейчас из коробки достану одну интересную штуку такую. Смотрите. Это стельки. Эти стельки мне очень захотелось. Я в последнее время так за своими ножками слежу. Мне захотелось. Они в одном размере 27 представлены. На сайте это где-то 40 с чем-то. То есть придется подрезать, естественно, их. Они у нас из серии Эксперт Фарма, да? И артикул их 11298. Цена, скажу вам сразу, не бюджетная. Сейчас за кадром пошуршу. О, у нас тут даже есть размерная полосочка. То есть это где-то до 42 размера. Я так думаю вот эти стельки. Они такие достаточно увесистые. Слушайте, вот этой гелевой стороной, если я не ошибаюсь, по-моему, да, нужно класть обувь вниз, вниз. То есть она вот так у нас стельочка ложится, да? Вот так. Вниз. А здесь такой гель. И смотрите, очень такая рифленая поверхность прям вообще. И они такие сами по себе увесистые. Слушайте, классно. Прям здоровский массаж для ног. Я очень хочу. Я очень хочу. Если мне понравится, я закажу еще. Закажу мужу. Может быть и Ксюшки закажу. Ну, знаете, профилактика, плоскостопие и так далее. Потому что они класснючие. Слушайте, на первый взгляд, прям очень класснючие. Вообще здоровские. Классно как. Все, я буду пробовать, девчонки. Буду ходить. Обязательно в обзоре каталога или где-то еще в каком-то влоге вам дам отзыв. Как оно, что и почем, насколько удобно и так далее. Но мне кажется, будет прям классно. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, ролик был вам интересен и полезен. Ссылка для регистрации Фаберлик всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Будем общаться, буду вам помогать. Всех люблю, целую, всем пока-пока.